Yeah, really is. It's like village. Так, ну что, ребят, забираем свой чемоданчик и все. И приехали на автостанцию. Поехали. В Сан-Франциско. Пару часов езды. И я на месте. Спасибо, Димка. Еще раз тебе спасибо за то, что ты приютил ты меня. Позволил у тебя пожить, остаться, проводил. Ну, в общем, все на высшем уровне. 9 часов. У меня через 10 минут отходит поезд. Самолет. Точнее, автобус. Подъезжаю, ребят, Сан-Франциско. Парни через 5 минут уже выжен, выйду, выйду на остановку. Время 12 часов. Да. У меня в 6 самолетов. И 6 часов мне свободных. И пойду, наверное, в какой-то торговый центр сейчас пообедаю уже. Время я не завтракал сегодня. Не хотел с утра. Вот это мне состояние, ребят, очень нравится. в предвкушении. Сейчас сижу в отеле, выбираю. Но, как обычно, я ничего не заброню. Я При, прилечу уже в Грузию. Там забронирую. У меня мой маршрут будет проложен через Стамбул. Такие планы, ребят. Я счастлив как это классно, поработал полотничком. И теперь можешь спокойно, со спокойной душой отдыхать. Не будет тебя совесть мучить меня, честно говоря, мучает. Но сейчас мне не будет, потому что я плотно работал, и Там где-то есть остров, или он с той стороны, по-моему. Алькатрас, которая бывшая раньше существовала. Сейчас туда можно отправиться на экскурсию. Ну что, ребята, я в Сан-Франциско. Вы помните, я из этой автобусной станции уезжал, ну, сколько полтора, два месяца назад, когда я прилетел только с Грузии, я приезжал сюда. Там, конечно, ощущение совсем другое было. Оно, конечно, разное. Тогда, когда ты начинаешь путешествовать, когда ты приезжаешь, приезжаешь как-то непривычно, все так необычно, а уезжаешь в предвкушение чего-то, таких встреч, новых мест. Погнали сейчас в торговый центр, там я и покушаю, что-нибудь поплю, может себе, не знаю. Спускаемся вниз. Знаете, ребят, у меня есть такое... Какая суперспособность я не знаю как ее приобрести но я у вот действительно в какой бы штат ни поехал в какой бы город или страну но ну, я везде себя чувствую хорошо мне кажется я дома а, мне кажется что ну это нормально абсолютно жить везде где ты хочешь кататься путешествовать поэтому и вам того же желаю потому что иногда я читаю там комментарии людей и вижу что люди просто даже по своей стране не могут путешествовать просто по своей стране сменить город это прямо вот большая трагедия а как же мои родные а как же мои близкие куда-нибудь там в краснодар в сочи в москву переехать это большие проблемы вообще конечно надо шире шире мыслить и менять просто страны и ничего в этом страшного нет Вы знаете я недавно кого-то блогер смотрел дуть у него интервью брал и он а, придумал такую идею он каждый месяц меняет страну каждый месяц он живет в новой стране это же вообще с ума сойти, представляете, как это интересно изучает культуру, ходит по этим улочкам он говорит, мне не нужны никакие гиды я хочу сам все это дело изучить, сам посмотреть сам совсем ознакомиться вот это же просто невероятно я думаю, что когда-нибудь, может быть, и я до этого дойду и через 2-3 или 5, а может быть, 10 лет я также буду эти снимать блоги из разных стран хотя, в общем-то, я сейчас это и делаю я езжу в другие страны и живу там какое-то время но не так, чтобы прям совсем переезжал жил, да, все-таки живой, сейчас в Америке, и это ну, всем понятно и известно. Смотрите, ребят, какие кабинки сделаны, видите, пленочкой их обтянули, и все, вот такая вот интимная зона, почти тебя никто не видит. Ладно, идем дальше, на улице прохладно, ребят, на самом деле нужна какая-то курточка, в майке прохладно. Ну ничего, после обеда, я думаю, распогодится, будет прям совсем хорошо. Ребята, представляете, какая история. Смотрите, видите, я сейчас зашел на такую территорию, где, собственно, можно покушать. Она вся ограждена. Раньше такого не было. Видите, по периметру она ограждена. Стоит охранник. Я подошел без маски. Он говорит, маску на день. А потом я смотрю, все люди ему что-то предоставляют. Он мне говорит, у тебя есть vaccination карта? Ну, карта вакцины. Я говорю, нет. Он говорит, ты хочешь здесь покушать или с собой? А я сразу смекнул быстро, что если здесь, то он скажет, ты не можешь здесь кушать. С собой. А, с собой проходи. Представляете, ребят, вот такая вот история. Вот она, реальность. Вот она, ребят, реальность. Пришла новая, которая заключается в том, что теперь нам всегда нужно быть какие-то какие PCR-тесты, надо будет делать, тратить на это деньги, всегда вакцинироваться, ревакцинироваться, получать какие-то вот эти вот паспорта, чипы, я не знаю, это просто что-то что невероятное, что-то не, неприличное даже для нормального человека, и мы не должны к этому привыкать относиться нормально. Это, мне кажется, не очень хороший, знаете, звоночек. как, как стадо барашков нас. Уже голосовать по звоночку ходим. Какие-то там электронные голосования и так далее, и так далее. Кто-то скажет, что ты мешаешь Россию с этой, с Америкой. В Америке так, здесь так, но... Мы же понимаем, что во всем мире эта ерунда распространяется, да? Ребят, заказал себе, ну вот из всего, что было, везде бургеры, какие-то бутерброды. Ну, в общем, всякая ерунда, ничего ты не поешь нормального. Я, вроде менее нормально, вроде бы, нашел. Вот это лапша это, я не знаю, какая-то морская ерунда. Это, знаете, брокколи это креветки это чикен. И это стоит вся порция 18 долларов. В общем, сейчас поем, подкреплюсь и пойду гулять по торговому центру, что-то приобретать себе. Хочу кроссовки взять. Вы знаете, какой-то больной, ребята, на обувь человек. У вас есть такое? Нет, наверное, тоже. Может быть, на какой-то на определенные вещи. У меня обувки, я не знаю, 10-12, может быть, пар. Я не знаю, с чем это связано, но я каждый раз, обязательно, там, в месяц, одну-две пары мне надо взять, понимаете, в последнее время. И сейчас вот я хочу опять очередную обувь, кроссовки себе взять и поехать не к Грузии. Какие дела? Приятного аппетита. Ребят, не могу определиться, то ли вот такой вот взять Пума. Смотрите, какой красивый сеточка, летний вариант. То ли взять вот такой New Balance. Yeah, good. Yeah, good. Все, ребята, готово. Все-таки я взял себе обувь. А в принципе, ребят, я нормально так время убил в торговом центре, погулял. Тут еще наверху есть кинотеатр, я нашел. И вы знаете, после последнего посещения кинотеатра, помните, я был в Хьюстоне недавно, когда работал, мне захотелось теперь бизнес-классе полетать. Я никогда не летал и думаю, нужно начать. Сейчас я пойду свой билет брать. Я его забронировал, но еще не получил. И я попрошу вот этот длинный перелет. У меня спрошу, сколько стоит. Если цена приемлема, то чего бы и нет. Потому что спица там очень даже комфортно. А пока пойдемте на выход вызывать такси. И, наверное, потихонечку поедем в аэропорт с вами. Потому что до отлета осталось даже меньше 4 часов. Пока доберемся, пока там погуляем. Регистрация туда-сюда, ноутбуки кое-какие дела. Ролики для вас опять же надо монтировать, выкидывать. Ребят, вышел из торгового центра, стою, слушаю, концерт какой-то, вот здесь на дудочке играют. Я себя прям почувствовал полноценным гражданином американским. Подошла женщина-американка, говорит, пожалуйста, помоги мне с телефоном. Она меня еще напугала, и мы, может, видели. Я только начал снимать, она а сзади, подходит. Я ей помог, вызвал такси. Короче, красота. Прекрасный день, прекрасный день. Просто кайф прошел бы бой полет так быстро потому что первый раз когда я летел в Турцию это невероятно это очень сложно это тяжело я стоял долго сидел я измучился от безделья второй раз когда я летел в груди я спал и проснулся уже в груди зубы бы сейчас также, но для этого нужно взять бизнес класс есть свободы места если по доступной цене сейчас посмотрим что ребята я не удержался помимо обуви, я еще купил себе как то свитер там потом вам покажу мне показался он интересным что такси? Такси стоит до аэропорта или аэропорта 50 баксов. Сюда я доехал на автобусе за три часа, я ехал два с половиной. Отдал 20 долларов, такси 50 долларов, здесь проехал 20 минут или 30 минут. Ну ничего страшного, я же путешествую, отдыхаю, поэтому надо иногда и... Так, Такси подъезжает через 6 минут, а мне предлагают пойти вот сюда на посадку. Пойдем. Thank you. Все, ребят, я в аэропорту. Все, ребята, к сожалению, не получилось мне апгрейд сделать до бизнеса, потому что он стоит 1300 долларов, 1299. Я такой для себя так отметил, думаю, ну ладно, 500, я еще готов заплатить. Потому что билет сам 500, ну ладно, еще 500 дам, 1000 долларов, в общем, пойдет, терпимо. Я туда летел, помните, когда у меня три билета аж покупал, там вышел по 2000, поэтому 1000 можно заплатить раз в жизни, а может не раз в жизни, а может за правило возьму. Ну ладно, ну еще плюс 500 платить 1300, ну что-то как-то совсем многовато. Поэтому не взял Ничего, зато попросил около окна, мне дали это место Багаж сдал тоже, я теперь без, без всего, видите Только сзади, мой рюкзачок Все, пойдемте на посадку Видите, ребят, много окошек, видите, пустых И там уже наверху даже никакие авиакомпании не написаны Видимо, в связи с пандемией некоторые компании перестали действовать Кстати, смотрите, какие компании China Airlines, пожалуйста China Airlines, остались компьютеры Для того, чтобы самому регистрироваться А стоек больше нет, все а вот смотрите, что написано Early American Motorcycles Ну, короче, раньше какие были мотоциклы Какой есть Ух ты, это вообще какой-то серьезный, страшный аппарат Вау Я бы сейчас на таком покатался, да? Как вам, ребят? Купешку дали, я по меню выбрал себе рыбу, салат, какой-то еще салат и что-то к чаю, вкуснятина. Что, доброе утро всем, хотя у нас вечер, у нас где-то сейчас около 6 часов вечера, 10 часов полета позади осталось, еще пару часов мы прилетели. Я вот сижу, смотрю бумажный дом, кино. Папа порекомендовал. Тем временем у нас завтрак. Сейчас нам раздадут какие-то напитки. Я попрошу чай. Ребят, завтрак выглядит вот так. Смотрите. Напитки любые выбираешь. Я выбрал чай, гру и Завтрак совсем, конечно, грустный. Немножечко фруктов. Здесь какие-то сыры разные. Здесь панкейк. Ну, в принципе, с чаем заморить червячка, как говорится, достаточно. Вообще, ребят, я, честно говоря, пока не понимаю, сейчас который час. Должен быть вечер вроде, как будто бы утро ранее. Да, 16.46 написано у меня, в 19.40, сейчас найдем его. Ну что, ребят, в принципе, все идет по плану. Сегодня у меня никого не было на двух соседних местах, поэтому мне удалось поспать. Ну как поспать, сейчас вам расскажу историю. Еще когда я вчера сдавал багаж, ну, соответственно, в багажное отделение, регистрировался, я увидел... Ну, огромное количество людей, и выдел, выделилась такая семейка. Была женщина, она там еще с, с своей мамой, видимо, может, где-то там муж рядом был. И у нее какие-то дети очень странные, невоспитанные, просто отвратительно себя вели. один Ну, девочка еще, ладно, маленькая, она вроде более-менее, а второй парень, пацан, 4-5, может, 6 лет... Просто какой-то чокнутый, хватал везде за всех, вот так ходил, все трогал. Вот как... Понятно, что дети маленькие, должен быть какой-то там интерес к жизни, наверное, но это не интерес, это просто невоспитанность. Везде трогал, везде пальцы сувал, всех прохожих за руки. Мама ему толком ничего не говорила, когда уже прохожие говорили, но ну, что происходит. Она там вроде, ну, там, сынок, хватит, там, это индус они. Ну и ладно, я про них забыл. Я еще такой посмотрел на них, думаю, да уж, не дай бог с такими сесть рядом. И что вы думаете, к чему я клоню? Это было, ну, за два часа, за три часа еще, до... я больше этих... эту женщину больше не видел. И потом, уже, когда я сел на самолет, вдруг я понял, что с одной стороны, мне повезло, со мной никого нет рядом, а с другой стороны, вот эта не поседа сзади сидит. Это просто жесть какая-то была. Этот мальчик, он... он Ну, нельзя, наверное, про детей так говорить, но реально какой-то чокнутый. Здоровый лось уже, ну там, уже разговаривать умеет все. И- вот так вот делал. Вот так выл, как, как волк. Мой стул постоянно дергает. Потом я поворачиваюсь. Ну, типа, сделайте замечание Я ой, да, извините. сори, сори И все, и да, И опять воет. Это блин. Я думаю, вот я с ума сойду, ребят. Я думаю, я сейчас сам вый буду, выйду. Выду и буду выйти. Вроде пока не вой, вроде все нормально. Только проснулись, и опять. Как они с ним живут, я не знаю. Может, у них со слухом не в, не в порядке. Но весь самолет на них смотрел, что, кто вокруг нас был. Ну окей, ладно, что, долетел, все нормально, встретил знакомого в самолете, представляете, так бывает, потому что из-за Сан-Франциско самолет летит в Стамбул, а вы знаете, что Стамбул такой хаб большой, где люди разлетаются по всему миру, по всей планете, вот, такие дела, ребят. Ребят, ну что, я в Тбилиси. довольно быстро самолет долетел из Стамбула, ну, собственно, что там лететь, слушайте, фильм просто не оторваться, вот этот, вы наверняка уже смотрите, бумажный дом, вы наверняка вы уже видели, но он прям... Мани, так и манят. Я его смотрел и туда летел, и сюда летел, там куча частей, не знаю, когда еще посмотрю. Так, ребята, ну что, я только заехал в свою квартиру, которую я арендовал. Просто пока ехал, я, по-моему, даже был в Турции еще и ее уже арендовал. Давайте вместе с вами ее осмотрим, если она нам понравится. Здесь поживу три дня, пока я буду в Тбилиси, потом поеду в Батум, и в Батум я тоже уже арендовал на целый месяц квартиру. Тоже вам ее потом покажу. Если нам здесь понравится, то я оставлю ссылку в описании. Я протестирую, все как обычно, ребят, протестирую, посмотрю, что к чему. Стоимость ее составляет 27 долларов в день. Мне кажется, это пустяки, это немного. Учитывая, что здесь вроде как шикарный должен быть, вид, по крайней мере, по объявлению было так. Давайте начнем не с вида, а с туалета. Ну, туалет как туалет. Есть стиралка, кстати, что очень важно для тех, кто приезжает надолго. Да даже не надолго, сейчас жарко, поэтому быстро простирнуть. Вот такая вот студия. Студия, здесь можно тоже привлечь поспать, но... Я не собираюсь, у нас есть отдельная комната. Пожалуйста, вот так это выглядит. Дальше есть балкон. Пойдемте, выйдем на него и посмотрим на вид, поскольку этаж самый высокий, самый последний. 20, ой, 18 или 17, что ли? Ох ты! Вот это да! Вот это кайф! На улице такая, знаете, свежесть. Не прохлада, а свежесть я это назову. Вот прям даже можно так сейчас гулять. Сентябрь месяц, ребят, можно вот так в майке гулять, Поэтому для тех, кто переживал, а как же там будет в сентябре, объясняю, рассказываю. Ночью можно гулять в майке. А, вот моя комната, здесь я буду спать. Матрас протестирую. Ну, в общем, я посмотрю, ребят, протестирую три дня. Если мне все понравится, если кондиционер будет работать, если не будет течь а, плита, газ выпускать, холодильник, трепещать. Да давайте априори говорить, что она хорошая. Давайте вообще обо всем априори говорить, что все нормально, если а, нам обратного не докажут. Пока нам обратно не доказали, в первое впечатление... Прекрасно, особенно за эти деньги, ребят, это вообще нет ничего, даже по российским меркам, в Саратове даже квартиру, наверное, за такие деньги не снимите, а я нахожусь в Тбилиси, поэтому ссылка в описании, даже не ссылка, а номер человека, номер ватсапа, я просто нашел на Airbnb, мы связались напрямую и вот я заехал, все. Также, ребят, смотрите, в холодильнике они сказали, что здесь лежит кока-кола, пивасик, вино, вода, какой-то кейк, сырок. И, пожалуйста, яички, чтобы с утра себе приготовить яичницу. Представляете, все это включено в стоимость. Я вряд ли чем-то буду пользоваться. Но, тем не менее, блин, очень приятно. Очень приятно. Молодцы, спасибо большое. Я им сюда еще магнитик повешу из Сан-Франциско, чтобы у них все-все-все разные города были. Правильно, ребят? Ребята, вот смотрите, как это все днем выглядит. Какая красота, правда? Дом, конечно, не современный, я не знаю, какого он года постройки, но, наверное, может быть, начало 2000-х, а может быть, может быть, раньше, наверное, даже. Здесь такой же лифт, ребята, как и во многих домах, который работает таким образом, сейчас я вам покажу. Кстати, ребят, дом такой, скажем, двухуровневый, есть два выхода. Первый этаж там парковка и совсем на дно ты спускаешься, а вот на пятый этаж ты спускаешься как раз, по-моему, к метро, так как закрыть, сюда что ли? Поехали, пожалуйста, тебя прошу. Далеко идти. Ребят, сюда монетку кладешь. У меня вот она есть, я вам хотел показать. Когда ты поднимаешься, когда спускаешься, это бесплатно. Или, может, не бесплатно. Давайте попробуем кинуть. Неужели спускаться тоже за деньги? Представляете? Офигеть, ты спускаешься тоже за бабки. Что за фигня? Вот это да. Обычно только поднимаешься за деньги. Вот так вот, и спускаться тоже за бабки. Но ничего, мне хозяина оставили монетки, поэтому все четко, все предусмотрительно. Сейчас идем с вами, покупаем сим-карту. Сим-карту обязательно, ребята, если приезжаете в Грузии, не берите Биланя. Я прошлый раз брал, я вам уже говорил, берите Магти связь называется. Она дешевая, сейчас я скажу, сколько она стоит, и безлимитно ее сделают. Поэтому идем, покупаем сим-карту, потом пойдем в то кафе, где я всегда кушаю галереи Тбилиси. На последнем этаже базар какой-то там, как там называется, кафе. Слушайте, сентябрь месяц, ребят. На улице просто жара. Никакая куртка вообще не нужна. Я набрал теплых вещей. Минимальное количество там всякий шорт брал. Как мне нравится Грузия, я не знаю, ребят, что происходит. Почему это происходит? Ну вот прям прям влюблен. Ребят, вышел из салона связи, сим-карта стоит, знаете, сколько? 100 рублей на неделю без лимитка. Плюс еще сама сим-карта 50 рублей, соответственно, 150 рублей. Ну когда я буду продлевать, я заплачу просто 100 рублей за неделю без безлимитный интернет. Понимаете? Представляете, я в Америке плачу 70 долларов. Очуметь! мак Макди. Ребят, запомнили? Салон связи показал, таким красным будет. Если приедете, нужно будет покупать покупать столько. Там самый дешевый, везде ловят. И быстрый интернет. Здесь где-то стрикса, называется... Барбершоп. А, вот он, ребят. Партизан называется. Партизан. Такое модное местечко очень. Мне порекомендовал мой товарищ. Кстати, ребят, COVID-тест нужно сдать по приезду в Грузию на третий день. И в течение трех дней я узнал на границе, а на третий, именно на третий день. И я спросил, узнал точную дату, когда мне это нужно будет сделать. И, соответственно, скажу. Я спросил, должен ли я оставлять этот тест. Он сказал, что у нас они автоматически в каждой лаборатории загружают какую-то базу, в которой мы можем потом проверить. Они потом будут тебя проверять и смотреть, делали ты. Ух ты, какие ботинки интересные. Слушайте, я прям реально люблю ботинки разные. Наверное, сейчас, сейчас зайду себе куплю. Вот, кстати, я в Сан-Франциско взял себе обувочку. Сейчас, может, еще по магазину немножко погуляю. Потому что мои друзья приедут вечером, а сейчас время еще 12. Еще полдня у меня есть болтаться одному. Вот, ребята, здесь такой этаж, самый последний, чистая еда. Макдональдс, Бургер Кинг и в самом уголке то, что нас интересует. Прекрасное заведение, называется Чихана Базар. Ну что, ребята, я пришел в этот ресторанчик. Заказал себе сейчас суп куриный компот. Не компот, а лимонад, собственно, производство у них есть. И, к сожалению, представляете, вообще печаль, конечно, у них нету хинкаль. Я говорю, как так, я в Грузию приехал, нет хинкаль. Они у них меню есть, но так у них больше их нету. Сказали, что временно они их не делают. Непонятно, чем связано. Я начал спрашивать, говорю, ну как же так, мы же приезжаем к хинкали поедем в том числе. Сказали, что наш руководитель решил, что везде есть хинкаль, везде на этом этаже, во всем здании. А вот у нас их быть не должно. Странное отношение. Ну ладно, посоветовали какие-то пельмени узбекские, сейчас попробуем. Принесу сейчас. Ну, буду ими. Давиться, что делать-то. Такая жизнь. Надо как-то справляться. Вот смотрите, выборы 8 числа и просто обклеено. Вот это интересно, какую вообще цель они преследуют? Зачем вот так, так вот просто весь, весь, весь, весь забор обклеивать одними и тем же плакатами? Что это за мужик, ребят, напишите? Женщина, это видимо мэр, да, сейчас? А это ее команда или кто? Или это ее муж, секретарь, кто это, зачем это, почему это весь забор расклеен? Это, наверное, как Единая Россия, что ли, в России тоже просто весь забор взяли и расклеили. какой смысл, я не понимаю. Мне кажется, это больше вызывает раздражение, ребят, как вы считаете? Вот, по крайней мере, у меня, я, конечно, не имею права здесь голосовать. Ага, вот другой чувачок, номер один написано. Интересно. А я бегу домой, ребята, смотрите. До дома осталось 3 минуты, а зарядки осталось 1%. Пора, наверное, телефон менять. Кстати, в Америке его можно поменять по гарантии, либо я могу его поменять. Мне дадут самый новый, какой там версии? 15-й, 13 не знаю. И я просто буду платить эту разницу в кредит. Сейчас телефон сядет, надеюсь, добегу домой, пока не запомнил, где я живу. Кстати, ребят, я что придумал? Давайте хорошее дело сделаем. Вот помните кафе, в котором я сейчас был? Оно называется Чихана Базар. Я там часто бывал, мне это заведение правда очень нравится. Там классный персонал, там очень чисто, спокойно, такая классная обстановка. Очень красивое место, просто прийти пофотографироваться, чайку попить, я не знаю, покушать. И вот, к сожалению, я сейчас пришел, а хинкали там больше нет. И давайте сделаем такое хорошее дело, ребят. Если вам не сложно, если вас не задурнее. вот. Инстаграм этого заведения Я уже им написал, я уже опубликовал сторис Оттуда их отметил Если вам не сложно, сделайте и вы, и вы пожалуйста Просто им напишите, не надо опубликовать никакой сторис Просто им напишите, скажите Ребята, ну вы чего, когда хинкали? Если не сложно, если сложно, забудьте просто на мой инстаграм подписывайтесь А на него подписаться обязательно, даже если сложно Поняли, да? Вот, ребят, представляете, я спускаюсь вниз на первый этаж А еще есть выход на пятом этаже, как я вам сегодня показывал И вот этот пятый этаж Где-то, где-то, где-то вот там наверху он там выходит на дорогу А еще здесь, ребят, есть какие-то популярные дома Я постараюсь его найти, вам показать Какой-то там архитектор несколько лет назад, много лет построил такие дома Которые соединены между собой мостиком, мостиком, то есть ты хочешь попасть на следующую улицу, тебе необходимо по этому мостику пройти, ты можешь переспуститься на третий, перейти туда, там попасть на, на первый А еще знаете, какая система в лифтах? Если ты заходишь толпой туда, ну, большим количеством людей, то платит то, но ну, вроде как так принято, внегласно, платит тот, кто едет выше, поняли, да? Погнали, сейчас я заплачу, мне на самый верхний этаж Короче, нет, ребят, так не работает, оказывается. Я забежал. Женщине быстро оплатил, думаю, попробую. Ну и приятно сделал женщина с детьми. она сказала, что так не пойдет. Я говорю, я вам следующему тогда оплачу. Да, я говорю, почему? Я говорю, я же оплатил. Он говорит, нет, каждый платит за свой этаж. Я говорю, вау! О, какая система! Поэтому, ребят, я слышал, так где ты читал, что платит тот, кто выше, но я не, не могу. За... Ну, то есть, мы все равно два раза, он нам четвертый. Но здесь я вообще 18 не вижу, только 14 -й. Я говорю, я в тот здание попал. Она говорит: вроде в то". А, Ну а, вот вы, вы, же вы. он. А почему 18, а здесь 14, я здесь живу, все правильно, странно, причем там кнопка 16, я на 16 жму нет, На 14 получилось, вроде сюда, а может не сюда, сейчас посмотрим, о, сюда, ну да, я здесь живу, странная история.